Смотри, нужно ставить. Сумки немножко но... А ее задержали вообще, нет? Убежала Сука, так. да я ее сам, блядь, нахуй, кишки выпущу Тварь ебаная, нахуй Кобыла ебучь, пусть только еще А Гебра, что не нажали кнопку? Нажимаю, побежали, но ну, я. С ноги надо пороже, ты суки, блядь. Пустить надо? Не надо, они постучат, мы пустим. Или стучат. Да. Сучка ебливая, блядь. А ч, не остановил-то никто ее, блядь? Да уня, она, знаешь, какая бешеная. Да вон, да, да вон, ну, а да, мужик, мужик еле это. Крутит. Она здоровая. Блять, Оля. Ты же видел, ты же видел, как сука,